Фондовая система. Распределение доходов по фондовой системе, как мы тратим свои доходы, какой процент мы выставляем, плохо это или хорошо, поговорим в этом видео. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров, канал финансового предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Будет бонус тем, кто досмотрит видео до конца. Поехали! Итак, фондовая система, она учит нас выявлять процент, например, когда к нам приходят в ручке 1 миллион рублей, 5% идет на маркетинг, 10% идет на себестоимость, и так далее, Далее, сколько то идет прямо учредителю, и плохо это или хорошо, насколько это влияет на наш менталитет, вообще подходит нам это или не подходит, или для каких компаний это подходит. Есть, например, компании, ну, которые, например, не развиваются, это условно там большие корпорации, либо это какой-то ларек, например, когда эта система, ну, очень понятно, выгодно, никаких изменений не происходит, не надо постоянно заходить в риск, постоянно искать возможности. Вот мы продали товары на 10 миллионов рублей, купили себестоимости ну, затарили склад на 8. Все, 2 миллиона можем тратить, там на, ну, как бы на первое, на второй, на третий, на четвертое. То есть у нас подходит туда процентная ставка. Я работаю с предпринимателями, которые постоянно, как дирижеры, ищут дополнительные возможности. Тем самым, идут на риск и они такие некие дирижеры риска и возможностей и когда им говорят что нет у нас там на маркетинг 3 процента на себестоимость 20 процентов а приходит какая-то сделка ну например нам предлагают оптом купить дизельное топливо которое стоит 20 рублей а на рынке оно уже 50 рублей и мы точно знаем что за два-три месяца мы это дизельное топливо точно все искатаем и по сути нам нужно выдернуть из усек все деньги возможно занять возможно кредитнуться потому что мы точно знаем что эти деньги нам там тысячу-две тысячи процентов годовых в моменте ну условно за два-три месяца а фондовая система обрубает эту штуку либо заставляет вас прикладывать с одного фонда на другой фонд потом прикладывать еще в какой-то фонд я за то что управленческая отчетность учит нас разглядывать возможности просчитывать риски выявлять супер доходные наши моменты супер доходные наши сделки и идти туда то есть управлять цифрами с целью максимального приумножения нашего капитала на мой взгляд фондовая система нас в этом ограничивает ну и существует масса примеров то как можно распределять финансы это и план факт и это и бюджетирование планирование финансов это и платежный календарь и предугадывание кассового разрыва о котором ты можешь подробно узнать на моем youtube канале этому видео ставь лайк ставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски подписывайся на канал ну и конечно же скачивай файл движения денежных средств которые я прикреплю к этому видео а его ты можешь получить абсолютно бесплатно а с тобой до встречи в новых видео